Всем привет! Мое имя Клявина Ксения, и я преподаватель учебного центра «Клуб профессионалов». Меня попросили рассказать о пяти правилах растушевки, потому что это самый часто запрашиваемый вопрос по поводу растушевки бровей, какие-то основные правила, что можно, что нельзя, все то, что интересует наших студентов. Так вот, самое, наверное, сильное правило, которое я выделила, и самое важное, это вопрос равномерности внесения цвета. Он строится из нескольких факторов, поэтому фактор, Первый. Это то, какие движения вы используете. Это то, какова ваша техника. Она должна быть равномерной и по скорости, это номер один, один, и по глубине, это номер два. Здесь, кстати, лучше всего соблюдать, если касаемо скорости, тише едешь, дальше будешь, потому что чем медленнее вы ведете руку, и чем медленнее ваше движение, тем больше вносится пигмента. Но при этом должен быть равномерный нажим. А нажим это знаете, можно сказать про нажим, такое основное правило, что чем меньше, тем лучше. Потому что действительно на сегодняшний день есть такая техника, такая аппаратура в перманентном макияже, которая позволяет наносить очень поверхностный пигмент. При этом, если у вас медленное движение, вносится достаточно пигмента, и этот пигмент остается в высоком проценте. То есть, скажем, мы нанесли сегодня, а процентов 80 осталось после заживления. А это очень хороший показатель. Но это если вы все делаете правильно так вот второй фактор в технике нанесения это глубина выполнения вашей работы и здесь очень важно чем меньше тем лучше я вот это повторю потому что перманентный макияж это достаточно поверхностная тема и если вы уходите глубоко нажим сильно используете то это уже не будет так красиво смотреться фактор третий. Это скорость движения руки, это то, чего я касалась в самом начале, когда говорила о движениях. Поэтому чем медленнее вы ведете, тем действительно лучше. И на самом деле неважно, какое именно движение вы используете. Кто-то прокрашивает возвратно-поступательными. Кто-то прокрашивает в одну сторону направленными движениями, такими штриховыми, кто-то кружочками, кто-то квадратиками. На самом деле, если у вас получается при вашей технике нанесения красивая растушевка, не имеет вообще никакого значения, как именно вы наносили. Но вопрос в том, чтобы это было максимально деликатно и, можно сказать, отравматично. Да? То есть, вот опять же, вопрос глубины, мы не уходим на глубину. Так, следующий фактор – это пигменты, Потому что на рынке перманентного макияжа есть два таких вот направления пигментов, так можно сказать. Одни пигменты, это которые через время становятся немного красноватые. Ну, понятно, в каждом коричневом цвете есть красный. Но есть пигменты, которые из коричневого становятся красными, а есть пигменты, которые из коричневого сереют или синие. Вот это два направления разных, и надо знать, какие ваши пигменты и что они вам преподнесут через время, через год-два. Либо они выйдут бесследно, если вы все сделали правильно, и, например, красный нейтрализовали зеленым, а если они у вас сереют, то добавили туда немного тепла, немного оранжевого. Тогда они выйдут бесследно, и у вас не будет проблем. Но есть вероятность, что если вы этого не сделали, то к вам вернется клиент через год-два, а там будут красные брови или такие голубовато-серые, что тоже не очень аккуратно смотрится. Поэтому здесь вопрос уже колористический, вопрос к пигментам. Это четвертый фактор в отношении растушевки. Ну и пятый фактор – это фактор формы. Потому что если мы рисуем брови где-то не там, где они растут, даже самая виртуозно выполненная растушевка будет смотреться не очень аккуратно. Она будет смотреться так, как будто нарисовали что-то там, где не должно быть рисунка. Поэтому самый лучший вариант это использовать свои формы, свою вот, зону роста своих волос, природную зону роста своих волос. Вот они, пять основных правил. Пользуйтесь, пожалуйста. Следите за нашими новостями в соцсетях, подписывайтесь на наш канал и задавайте интересующие вас вопросы.